И вот еще я хочу сказать о великой личности, о вечном спутнике Кришны и Горанге. Его имя он Гори Даспандет. Он был другом Кришны. В то время. И вот <едит> наш Нитинанда Прабы Гуранга, они любили его, они его друзья. И после этого наш Гори спандит И вот Горида Спандит не позволял Горида уходить куда-то. Он зас... а, они вот ну, пришли к нему, собрались уходить, но тот э, сказал, что не пустит. И он много блюд готовил для них уже в пожилом возрасте. вот Махапабус сказал, что уже не может здесь находиться. Ты таком пожилом возрасте столько готовишь, много для нас. Мы не можем этого потерпеть и уходим. Ну, хорошо, поститесь, кто вас кормить будет. Я посмотрю. И вот нитай очень... И вот ну Горьдас сказал, что «Ну, он вот, вот съешь, есть то, что уже приготовил, а за тысячу дня буду одно блюдо только готовить. И горни Нетай пошли принимать просад, если Гур бы уш... куда-то уходили, то тут их побить пытался как-то пр предотвратить, чтобы они ушли. И вот тут гурни не, не дай сказали, что может наше божество сделать, и мы и служим, а мы уйдем. Тот сказал, что а, нет, хочу вам служить, эти возразили, что все не отличиться от самого Бхагавана, поэтому разницы нет, кому служить, нам или а, божеству. Вдруг они, вот, ну, они все равно стояли, чтобы сделал божество, говорит, да, сделал божество. И они собрались уходить, вот куда идете, не, а, оставайтесь здесь. Вот, вот сказали, что вот божество не отлично. Но тут сказали, что не отлично, так тогда вы оставайтесь, а божество пускай уходит. И вот эти эти, божества, эти стали, стали божеством, божество начало уходить. Тот опять поймал их и говорил, что оставайтесь. И вот, вот он плакал не мог позволить ему уйти. И что в итоге случилось в пожилом возрасте? Он не хотел учеников принимать. и Вот кто-то хотел служить ему Хридочитанию, он был служил ему, он хотел стать учеником, и каждый день 22 горшка воды на голове он носил из Ганги. у него кожа на голове как, как, как, как, какую-то инфекцию подцепила. Но потому что каждый день 22 грошка носил с водой, но все равно он продолжал наносить носить, э, воду на голове. Горький спандит был очень счастлив в виде его чувства. Он дал ему Харинам Дикшу. И вот однажды Горидас сказал Хридо Четане. его имя, не, не было Хридо Читания сначала, другое имя, это уже после посвящения имя Хридо Читания. И вот он сказал, я пойду просить подаяние, с поддерживая служение в храме. Но приходила, приходил день Гора Понима, Гурдов не вернулся. Большой праздник. Гора Понима и Гурдова не было. И тут нужно всех пригласить было. И Хардо от имени Гурдова написал приглашение всем. Дал всем, пригласил на праздник. И тем временем Гурдев пришел и сказал, что я слышал, ты раздал всем приглашение, кто тебе позволил. О, Водов, вы не приходили, я думал, что надо всех пригласить. А ты думал, как ты посмел без моего приглашения приглашать всех пошел вон, и вот он выгнал. И Хридов плакал и пошел а, на берег Анги там остановился под деревом. Это ему сказал, что вот, проводи свой праздник под по деревом. И ч, чудо случилось, один богатый человек торгуется какой-то... Пригнал ему лодку риса, дала овощей и попросил этого саду Хридовича Читания, чтобы помог ему разгрузить этот, без разрешения, как я разгружу эту лодку, где-то я пойду, спрошу. И вот И Вот все это по, по, по, по, эм, в, хр, в храм Горида Спандита принесли, Горида спросила, кто принес До Читань сказал, кто-то там мимо, мимо проплывал и тот сказал, все не надо, сам сделает свой праздник. Но тот, поскольку он не взял, опять понесли назад на берег Гангу, ганги под деревом. Но выгнал меня, что делать? Хоть праздник здесь организую. Вот он пригласил всех. Все люди пришли. Но их праздник был киртан и танец. И что случилось дальше? Кто-то сказал горе господи что них, сэр, божеств нет <сосы> в храме куда-то ушли как нет кто забрал горничи надо <сосы> и вот он он взял палку пошел их искать, думал, не на праздник этого, ну где их, где подеяем, где хридочтание, куда он выгнал. И вот надо, они тоже пошли туда. И тот взял палку и хотел их поручить, что они оставили его храм, что тут более важно и его праздник, и мой праздник. И вот когда он пришел с палкой... Гурнита заметили, они танцевали там. И Гурида заметил, что они ушли к этому празднику, он взял палку и побежал, чтобы их отлопить. Эти заметили и убежали. Но горе заметил, что они спрятались в сердце Хридовича Потом, когда он вернулся в храм, увидел, что они на алтаре опять, и вот он обнял своего ученика, расплакался. И сейчас я понял, что Хридо Читания, его, стих, его имя было Хридо Читания. Господь, пребывающий в сердце. И вот Горьда Спандит, когда они приплыли к нему, там остался шест, которым гребли Гугура тая на лодке. и те оставили ему вот это то ли весло, то ли шест, и сказали, что ты должен помочь обусловленным душам пересекать этот материальный океан, и вот это весло тебе пригодится. И, и это очень... Обширная тема, что я могу сказать. Я молюсь Лутос на стопам Горида Спандита сегодня, день его. И я молюсь о его милости. Get ready because Friday we'll have to again Always you are hearing Don't forget. Continuous. My guru gone, Pope gone. So all harikatha are like mad going on. It's called harikata. Non stop. So while doing harinava and everything, you know.